И всем привет, с вами Лего Бой Стар. Сегодня мы будем делать космический бронюк. Делаем вот такой корпус. Вот так у вас должно получиться сейчас. Сейчас найдите вот такие детальки и сделайте вот такой бронек. Вот только начало вместе чисто. Сейчас я делаю вот такую защиту берете вот такую часть и соединять ее сюда. Она должна быть вот такой же, чтобы не выглядывала. Вот. У нас вот такие, получается, такие скобки, как бы. Дальше мы находим вот такую запчасть, чтобы было тут, а тут было вот так. И ставим его назад. И вот сюда мы ставим вот так. Э -э -э вот так. Вот у нас получается вот так. Или ставим вот это вот так. Вот. И берем идем вот так. Вот так вот. Кружок вот. Так уже должно получиться. Я даже кого-то нашел, вот вот так выглядит. Его можно посадить. М -м -м. Как бы он, он туда может влезть, а может и не влезет. А, нет, он влезет туда как раз. Он сюда не будет садить, мне придется разбирать. У меня будут тут сидеть. Вот лишние часть ну вот такого у нас получилось, посмотрите. вот. это полицейский такой космический брони вид. и как он говорит? ну вот он едет и даже если ему вот сюда бахло защита выдержит уже ну я ее сделал достаточно крепкой но ну, а если правильно ударить то она сразу в другую сторону вообще тут можно взять даже укрепления некоторые поставить там вот так там вот так как я забыл сделать и вот она ну, она вот так получится кого-то можно не ставить или, если хотите можно ставить а она даже будет достаточно конечно, а даже если вы его уроните, только на моем канале вы ее сможете восстановить. ставьте лайк и подписывайтесь на моем канале. всем пока.